привет дорогие друзья, с вами канал CryptoShark в этом видео я вам расскажу о новом интересном проекте, проект называется Minodes. в общем смотрим что у нас это у нас получается платформа которая позволяет нам без всяких проблем запускать мастерноды. то есть не придется как обычно париться, искать дедик оплачивать его и полностью все это прописать полностью все автоматизировано намного дешевле чем даже заказывать дедик полностью все у нас безопасно и работает отлично. В общем, да, вкратце. Это удобная безопасная инвестиционная платформа. То есть здесь можно будет их запустить и просто мастерноду, и шары с мастерноду можно будет запустить. А, платформа позволяет в любом объеме. Также они а, получается ваши монеты хранятся так, что они не имеют к ним доступа. То есть не получится такого, что вы выложите по мастерноду, допустим, Dashcoin, да, и в итоге потому у вас в его украдут. Такого не будет. У вас там будут приватные ключи. ну Сейчас я вам в дальнейшем обо всем этом расскажу. Как на видите, да, здесь адресов упрощает запуск блокчейна, то есть самой мастерноды. Блочной цепи, как они у нас написали. Ну это конечно не совсем корректный перевод, но тем не менее то есть обрисовывать нам полностью все разложили по полочкам все понятно как это работает то есть никаких рисков все защищено и все отлично у нас то есть получается либо вы можете целую мастерноду запустить на данном сервисе либо часть мастерноды плюс там еще бы добавляться мастерноды в общем то есть вы за две минуты можете полностью синхронизировать и настроить и запустить то есть 2 минуты у вас уже полностью все запущено, вы полностью мониторите всю статистику, какой доход у вас дневной, сколько у вас там все будет перелетать, улетать. то есть полная автономная настройка, полностью автоматически все включается, работает, вы просто наблюдаете о том, как у вас падают денежки на карман. Также, что еще немаловажно, повторная установка, допустим, если вы решили переустановить мастерноду. Это позволяет как бы, сократить вам хорошие деньги, то есть это вы меньше затратите денег на переустановку мастерноды. Также можно будет... Средства, которые вам мастернода принесла, их можно, помимо того, что снимать с нами понимаете, их можно также запустить в еще одну мастерноду. Автоматический биллинг, то есть с помощью данной монеты... Minodess, вы оплачиваете листинг в принципе все просто это вот скажем так, один из реальных проектов, который реально запускает данные платформы у них готовая платформа, запускает сервис, все это работает так как многие проекты обещают нам, что будет платформа будет запуск, в итоге просто собирают пресейл и сваливают, грубо говоря просто идет все в тартаре в общем, видите, да, каждый узел управляемый, получает доступ к своей личной панели инструментов и может проверить статус своей мастерноды. Насчет безопасности, то, что я вам говорил, это немаловажно, да. А, как они видите, пишут, они используют настройку холодного кошелька. То есть монеты не покидают кошелек, ни в коем случае мы не будем иметь доступ к вашим монетам. Сами себя ограничили. Для нас это огромный плюс автоматически обновлять кошелек также опять описывает плюсы в том как это автоматически хостинг криптовалюты покупает позволяет покупать целые мастерноды их доли то есть полностью это настолько упрощает жизнь на самом деле ребята вот вы сами я думаю знаете многие покупали мастерноды устанавливали их либо в Charlotte ноды скидывались в дискорд каналах но это уже все прошлый век то есть лучше заплатить за листинг допустим за на данном сервисе потратить копейки зато вы будете полностью получать весь отчет вас не обманут никто с вашими деньгами туда не пропадет и все будет отлично то есть как видите да даже написано никаких IT навыков больше не потребуется все довольно просто также здесь сразу переход на платформу но платформы мы вернемся немного попозже сейчас мы рассмотрим более детально сайт в общем, спецификация по данному проекту. Это у нас алгоритм Quark, сокращение Минк. Постмастернода, да, монет всего-то будет 10 миллионов, 755 тысяч, 230 монет. Примайн довольно-таки маленькие 50 тысяч монет. Время блока 1 минута. Пост у нас, в принципе, по стандарту имеет 20%. Как по мне, так это нормально. Также на мастерноду нам надо тысяча монет. Кстати, мастернода будет стоить первые 10 мастернод на прицеле 0,4 биткоина. Потом следующий будет стоить 0,45 бтц. Как по мне, это нормальные, адекватные деньги при теперешнем курсе биткоина. Это будет составлять а, меньше 2000 долларов. Как по мне, для мастернод и для такого данного проекта это очень даже дешево. Также, что у нас по стандарту кошельки, Windows, Linux, Mac. Ну, здесь стандарт, здесь мы особо останавливаться не будем. А, давайте просмотрим дорожную карту. Что нам обещали в марте? Запуск блокчейна, бета-тестирование, предварительная продажа. Маркетингом будут они заниматься. Также, апрель уже не за горами, до апреля осталось совсем немного. Это у нас у них листинг на бирже CREX24 потом это мастернодные листинги выпуск платформы также июнь, то есть, но ну, активно, довольно-таки быстро они листятся и развивает свой проект, это листинги на других биржах, думаю, будет криптобрать и тому подобное, потом будут приложения на андроид и на iOS, чтобы можно было с телефона в любое время, скажем так, в любом месте зайти, следить свои мастерноды запущенные на платформе также подключение через API платформы и поддержка дискорд ботов в размещении платформы MasterMod. То мастерной. Сейчас я вам об этом опять же расскажу. Что на следующее? Как пользоваться? На самом деле пользоваться совсем просто. Создаем учетную запись, делаем депозит, номер транзакции, все установили, поехали никаких сложностей нету абсолютно регистрация проходит за одну минуту на e-mail получили получается подтверждение подтвердили свою почту все, начинайте работать также стоимость хостинга мастерноды как вы видите да ну взять за 2 доллара сами понимаете это просто как видите я даже не знаю где сейчас можно будет взять какой-нибудь дедик за 2 доллара это просто ну, смешные деньги плюс неизвестно как он будет работать а это как бы платформа хорошая поэтому никаких проблем не будет также что у нас есть у нас есть дискорд есть телеграмм прицел идет в дискорде все ссылочки будут в описании следующее переходим мы наконец-то к платформе я уже зарегистрировался на данной платформе уже полностью прошел регистрацию все у нас просто, как вы видите, да, вы можете просматривать свой профит за 24 часа, будет показывать сразу в долларах. У меня на данный момент еще мастерноды здесь не подключены. Но в ближайшем будущем я сюда посоединю мастерноды, -мастер а именно мастерноды данной монеты. Так что будем смотреть за профитом и будем этим всем отслеживать. Следующее, получается, у нас здесь кошелек. Можно, видите, да, активные мастерноды сразу же пополнили все сюда завели абсолютно любую из данных мастеров можно сразу подключить но ну, это ордера то есть транзакции самое главное что здесь можно будет загрузить google аутентификатор то есть у вас будет приватный ключ все будет контролироваться через телефон это дополнительная защита сами понимаете при запуске мастернод. Если вы будете запускать полностью даже какую-то, если скидываться, то есть шарит мастерноду, это опять же хорошие деньги и чтобы их не потерять, лучше подключить, то есть двойную защиту подсоединить телефон. Также видите, да, горячие мастерноды, которые были вот добавлены, то есть сразу показывается стоимость мастер мастерноды. Также люди, которые, допустим, активные, либо неактивные. Плюс биржи полностью. Вся информация о данных мастернодах. Следующее. И шарик мастернода опять же здесь у нас имеются. То есть, как видите, можно будет... Шесть человек есть. Мастернода почти собрано. Пускай небольшая, мелочная, но тем не менее она есть. И самое интересное... Конечно список же мастернод будет увеличиваться, а именно то, что мы попадаем потом на биткоин талог и у нас получается при открытии платформы целый месяц может использовать мастерноду, точнее не мастерноду, а хостинг бесплатно. Это конечно очень хороший огромный плюс, конечно проект как видите свежий, новый, активно конечно развивается, все у них круто. Поэтому лично я рекомендую данный проект. И я вам скажу, что на данном проекте можно будет взять мастерноду, у нее будет хорошая цена. И поэтому платформа запущена, платформа работает, с платформой все у нас будет отлично. Так что такие вот дела, ребята. В принципе, с данным проектом мы ознакомились. О проекте я могу сказать, что проект отличный, с этим проектом все будет хорошо ближайшие листинги, то есть ребята показывают результат, я не знаю, за что они берут пресейл, то есть для дальнейшего развития данного проекта. Так что давайте, ребята, пишите комментарии, поддержите видео лайком, я думаю, вы тоже приобретете здесь мастерноду. Подписываемся на канал, ставим колокольчик. На этом все. Всем удачи, всем профита, всем пока.